Приветствую, друзья! Меня зовут Вячеслав Моноцков, а вы на канале Коллегия адвокатов. Здесь мы рассказываем об изменениях в законодательстве и судебной практике. Делимся своим мнением относительно происходящих событий. Сегодня о совместной собственности супругов, брачном договоре и правовых нормах, применяемых судами при рассмотрении дела разделя совместно нажитого имущества. В 2014 году правительство Российской Федерации утвердило, концепцию государственной семейной политики, провозгласив курс на пропаганду и укрепление традиционных семейных ценностей. Несмотря на это, Россия уверенно лидирует среди европейских стран по количеству разводов. По данным Росстата, разводом заканчивается 6 из 10 заключенных браков, это примерно 500-600 тысяч разводов в год. Показательно, что после снятия ограничительных мер, введенных в связи с пандемии коронавируса, в июне 2020 года кривая разводов резво поползла вверх. Бракоразводный процесс, безусловно, не самое приятное событие в жизни. Как правило, такое мероприятие сопровождается стрессом и финансовыми потерями обоих участвующих сторон. Однако, несмотря на относительно большое число разводов, в СУП поступает не более 40 тысяч исков о разделе совместно нажитого имущества. Думаю, причины столь низкой доли обращения в суд очевидны, однако перечислю их. Первая и основная причина – бывшим супругам нечего делить. Либо люди прожили вместе столь непродолжительное время, что не успели нажить какое-либо серьезное имущество, либо жили в браке достаточно долго, но материальное положение так и не позволило приобрести недвижимость, автомобиль, сделать денежные накопления. Вторая причина. Раздел имущества был произведен в соответствии с условиями брачного договора или иного соглашения между супругами. Подробнее о брачном договоре мы поговорим немного далее. И, наконец, третья и наиболее распространенная причина – страх людей перед судебной тяжбой. Граждане не доверяют российскому правосудию и охотно верят многочисленным блогерам и околоюридическим специалистам, вещающим о том, что раздел имущества в суде – это кормушка для адвокатов. Стоит признать, что судебное разбирательство действительно требует некоторого времени и финансовых затрат, однако выгода от выигранного дела несоизмеримо больше. Более того, в некоторых случаях иск о разделе совместно нажитого имущества – это единственное средство не остаться на улице. Брачно-семейные отношения, включая расторжение брака и раздел совместно нажитого имущества, регулируются Семейным кодексом, а в отдельных случаях Гражданским кодексом Российской Федерации. Действующий семейный кодекс Российской Федерации предусматривает два режима имущества супругов ⁇ законный и договорный. Договорный режим имущества супругов возникает на основании брачного договора, заключенного непосредственно при вступлении в брак или в любой момент до расторжения брака. Договор заключается в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. В России брачным договором можно урегулировать только имущественные отношения супругов. Как-то установить режим собственности приобретаемого имущества, общая, долевая или раздельная собственность. Определить, кто и в каком размере участвует в семейных расходах. Предусмотреть порядок раздела имущества и долгов при расторжении брака. Допускается устанавливать в брачном договоре сроки действия прав и обязанностей супругов. Ставить их в зависимость от наступления или не наступление определенных условий. Однако такие условия также должны касаться исключительно имущественной сферы. Например, можно предусмотреть такое условие, что в случае утраты одним из супругов профессиональной нетрудоспособности после развода ему причитается две трети долей всего совместно нажитого имущества. Нельзя регулировать брачным договором личные отношения, в частности устанавливать правила воспитания детей запрещать кому-то из супругов работать, получать образование, встречаться с друзьями. Также в брачном договоре недопустимо, как, например, это делают в США, предусматривать компенсацию за измену или ссору. По российскому законодательству такие положения будут признаны ничтожными. Следует помнить, что брачный договор – оспаримая сделка, и по требованию одного из супругов суд может признать его недействительным полностью или в части. Брачный договор признается недействительным по правилам главы 2 Гражданского кодекса о недействительности сделок. А также, если суд придет к выводу о том, что условия брачного договора ставят супруга в крайне неблагоприятное положение. Так недействительным признают брачный договор, лишивший после развода супругу, при которой остались несовершеннолетние дети, единственного жилья. Брачный договор может оспорить и кредитор если в суде будет доказано, что заключение брачного договора привело к уменьшению размера имущества должника, чем причинен вред имущественным правам кредиторов. По данным Федеральной Нотариальной Палаты, популярность брачных договоров в России понемногу растет. В период с марта 2020 года было заключено около 150 тысяч брачных договоров. Тем не менее, для большинства российских граждан брачный договор это признак недоверия или попытка подражания западным странам. Поэтому в отношении нажитого ими в браке имущества по умолчанию действует законный режим, то есть режим совместной собственности. Супруги владеют, пользуются и распоряжаются совместным имуществом по обоюдному согласию. Статья 35 Семейного кодекса Российской Федерации устанавливает презумпцию взаимного согласия супругов на распоряжение их общим имуществом. Согласно статье 34 Семейного кодекса, совместным является любое имущество, нажитое в период брака, к которому относятся, во-первых, все виды доходов – это может быть зарплата, прибыль от бизнеса, гонорары за творчество или изобретение, пенсии и пособия за исключение выплат специального назначения, таких как материнский капитал, сумма возмещения вреда здоровью и тому подобное. Во-вторых, недвижимое имущество независимо от того, на кого из супругов оно оформлено. В-третьих, движимые вещи. Автомобили, яхты, самолеты, вертолеты, ну или велосипеды наконец. В четвертых, имущественные права в виде ценных бумаг, паев, долей в капитале, внесенных в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации. При этом, по общему правилу, совместно нашето имущество делится пополам между супругами, даже если один из супругов не имел самостоятельного дохода так как занимался ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми, ну или другой любой уважительной причиной, например, по состоянию здоровья. При этом на основании пункта 3 статьи 39 семейного кодекса суд вправе увеличить долю того супруга, с кем остаются несовершеннолетние дети. Либо наоборот, уменьшить долю супруга, который в период брака не получал самостоятельного дохода без уважительной причины. Основанием для уменьшения доли супруга по решению суда может стать расходование одним из супругов общего имущества в ущерб интересам семьи. Это может быть игра в азартные игры, злоупотребление алкоголем или другие подобные обстоятельства. Имущество делится в натуре. К примеру, из одного земельного участка образуются два самостоятельных участка, каждому из которых присваивается кадастровый номер. Если выдел в натуре не допускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, суд определяет, кому из супругов передать имущество, а кому присудить соответствующую денежную компенсацию. Так, автомобиль является неделимой вещью, поэтому он передается тому супругу, который им пользовался. В большинстве случаев данное обстоятельство подтверждается тем, на кого автомобиль был зарегистрирован. В этом случае второму супругу присуждается денежная компенсация в размере половины рыночной стоимости автомобиля. При разделе имущества важно помнить, что в ряде случаев имущество не становится совместной собственностью супругов, а остается личным имуществом каждого из них. Так, в соответствии со статьей 36 Семейного кодекса разделу не подлежит имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам. вещи индивидуального пользования – это одежда, обувь, подобное, кроме драгоценностей и предметов роскоши. исключительное право одного из супругов на результаты интеллектуальной деятельности. более того, как пояснил Верховный суд Российской Федерации, на имущество, приобретенное в период брака но на средства, принадлежавшие одному из супругов, лично режимы совместной собственности супругов не распространяется. Это означает, что если в период брака была приобретена квартира стоимостью 2 миллиона рублей, из которых один супруг заплатил 1 миллион 800 тысяч рублей личных денег, то есть накопленных им до брака, полученных в наследство или в дар, то при разделе квартиры этому супругу достанется 14-15 долей в праве на квартиру а второму супругу только одна 15 доля в праве. Согласно пункту 4 статьи 38 семейного кодекса, суд может признать личным имуществом супруга имущество, которое формально нажито в браке, но фактически приобретено в период раздельного проживания супругов при прекращении семейных отношений. В данном случае необходимо доказать факт проживания супругов по разным адресам прекращение ведения общего хозяйства, отсутствие совместных покупок, раздельный бюджет и тому подобное. Бывает и обратная ситуация, когда личное имущество супруга признается судом совместной собственностью мужа и жены. Это возможно, если в период брака силами и средствами другого супруга либо совместными усилиями обоих были сделаны вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества. Это может быть капитальный ремонт, реконструкция дома, переоборудование и другие обстоятельства. Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей это одежда, обувь, школьные спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и другие вещи. Разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети. Независимо от от стоимости этих вещей. Не все знают, что при расторжении брака допустим раздел не только имущества, но и долгов. Согласно пункту 3 статьи 39 Семейного кодекса, общие долги супругов распределяются пропорционально присужденным супругам долям в имуществе. Ключевым моментом в разделе долга является признание его общим. Общим долгом признаются обязательства, возникшие по инициативе обоих супругов когда оба супруга выступили со заемщиками, или один из них стал поручителем, или было получено согласие второго супруга. Также общим долгом может быть признано обязательство, взятое одним из супругов без согласия второго, однако в интересах и на нужды семьи. Так общим долгом признают банковский кредит, хоть и взятый одним из супругов самостоятельно, но средства которого были потрачены на ремонт или приобретение общего жилья разделу подлежит только тот долг, который не погашен на момент расторжения брака. Например, если муж полностью оплачивал кредит и погасил задолженность до расторжения брака, то получить компенсацию с бывшей жены не получится. При рассмотрении дела о разделе общего долга в суде в качестве третьего лица привлекается кредитор, так как требуется его согласие на изменение условий кредитного договора, в частности включение в договор нового заемщика. Если кредитор не согласен, к примеру, банки редко дают согласие на раздел кредитного обязательства. То есть отец вправе требует с другого супруга компенсации половины фактически произведенных после расторжения брака выплат по кредитному договору. Необходимо отметить еще пару важных моментов при разделе имущества супругов. Так если один из супругов в период брака приобрел квартиру, а затем подарил ее третьему лицу, например, родственнику но в дальнейшем проживал в ней со своей семьей, вплоть до расторжения брака. Подлежит ли такая квартира разделу между супругами? Да, подлежит разделу, если удастся признать в судебном порядке договор дарения мнимой сделкой. Мнимая сделка – это сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия. Самое главное в данном случае доказать приобретение квартиры за счет общего имущества супругов. Более сложная ситуация может сложиться, если один из супругов перед брака приобрел квартиру, но сразу оформил ее на третье лицо. Однако здесь возможно убедить суд в злонамеренности супруга. Помимо доказательств приобретения недвижимости за счет общего имущества необходимо обратить внимание на время приобретения квартиры. Чем оно ближе к моменту развода, тем красноречивее это говорит о цели супруга избежать раздела имущества. Так или иначе, Шансы на успешное разрешение дела многократно возрастают в случае обращения за помощью квалифицированного адвоката. Раздел совместно нажитого имущества супругов имеет еще множество нюансов, которые невозможно рассмотреть в рамках одного видео. Пишите в комментариях ответы на какие вопросы вы хотели бы услышать или изложите вкратце свою проблему. Обращайтесь, если нужна помощь. Звоните, переходите по ссылкам, задавайте вопросы в чате. Ссылки на статьи по озвученной и многим другим темам на сайте филиала Дики и на канале Яндек Дзен, а также контакты для связи и ресурсы в других социальных сетях вы найдете под видео. Подписывайтесь на канал Коллеги адвокатов и мы ответим на ваши вопросы.